Подойдите, пожалуйста, сюда. Меня не надо фотографировать. Да я... Подойдите, я вам все объясню. Товарищ майор. Так, вы зачем сломали? Вы зачем сломали это? Вы выращивали? Нет, это Нет, все. тоже это не выращивали. Какая разница? В общем, давайте доверенности. Собачку можно потрогать? Можем потрогать. Доверенности давайте. А ну все, не играй. То ты измажешь меня. Где доверенность? Сейчас мне сотрудник полиции должен составить протокол на вас. Вы приехали без документов. Как без документов? Вы приехали без документов. Товарищ майор, по... подойдите сюда, не стесняйтесь. У нас удостоверение. Вы не разрешили спросить разрешение на съемку? А, вы должностное лицо? Мне не нужно разрешение. Да. Частное лицо нельзя. Согласно статье 2.4.2. Разрешаете вас ограничить? Нет, не разрешаю. Все, Позовите сотрудника полиции, нужно составить протокол. Товарищ майор! Товарищ майор! Как сердце случаст, и нет нам покоя. гори, крови. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Знаешь, Виол, я снимать ваше лицо не буду. Я не, буду. Нет, я не буду ни снимать, ни фотографировать. Давайте составим протокол, Church Jade. потому что нужно зафиксировать с этим. Я сам подъеду в отдел полиции и составим протокол. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови.